Всем привет, меня зовут Слабая Слабая не Так, всем привет, меня зовут Миллионером стать хочет О, блин. Всем привет, меня зовут СССР, убавляйте чусь Так Люди, я 20-20-0 Я вернулся, вам всем полная пизда